Да, коллеги, доброе утро. Ань, доброе утро. Подскажите меня, слышно? Ага. Видимо, слышно, Аня, поздоровала в чате. А, да. Аня, спасибо большое, что именно на эту тему пригласила раскрыть ее обратной связи. А во внутренних коммуникациях я 2002 года и вела эту тему в таких компаниях, как «Мегафон», «Русал», «Сбербанк», газпром «Газпромнефть». И, конечно же, каждая из этих компаний занималась в том числе и обратной связи. В принципе, для внутренних коммуникаторов, я считаю, есть два больших стрима. Это первое, это информирование, когда мы информацию направляем вовне. И другой стрим, такой же большой, это организация обратной связи, когда мы информацию берем от нашей аудитории. Какой из них важнее, ну, вам судить, я думаю, что после курса а, менеджер по внутренним коммуникациям здесь не останется у вас а, вопросов. Но хочу сказать, что начинающий у часто, <смех> Анечка, меня за информирование, но я думаю, коллеги как раз дальше подправят вот этот момент. Конечно же, не информирование, конечно же, там более глубокая, интересная ситуация, история. Так вот, вот часто мы, начиная только в Унтарикоме, да, мы как раз начинаем с информирования, вот именно вот как... Вот, как я говорю, информирование, и немного забываем про вторую часть. И когда уже а, начинаем разбираться вот в этой истории, понимаем, что именно вторая часть, это обратная связь, она дает нам такой скрытый потенциал, как вот у айсберга, вот эта вот а, скрытая часть под водой. Но для того, чтобы можно сказать, что, слушайте, ну, 10 лет уже школа, и, кстати, на протяжении 70 лет я веду этот блог по обратной связи, но ну, что-то должно меняться, может быть, это не настолько уже актуально, Обратная связь. Давайте для того, чтобы ответить на этот вопрос, поймем, о чем вообще говорить, что такое обратная связь. Обратной связи мы называем любую реакцию персонала, информацию о том, как он воспринимает наши действия либо решения. Важно, что эта реакция, мы эту реакцию можем снимать не только на то, что мы уже сделали, допустим, перенесли наш офис в замкар. А и на те решения, которые мы только планируем делать. И это очень ценно. То есть мы можем заранее спросить, допустим, а как вам тимбилдинг а, в таком формате, или, допустим, если мы переедем на замка, вам как вообще будет, да? И Таким образом, возможно, скорректировать наше решение, а возможно и не скорректировать, потому что мы понимаем, что решения принимаются на основе там, глубокого анализа экономической ситуации и целей компании. И часто по обратной связи они не будут сами решения скорректированы, но мы с вами будем понимать, какой настрой есть у наших людей, и что нужно сделать для того, чтобы они поддержали наши, может быть, даже непопулярные решения. Итого я бы сделала вывод, что, конечно же, вот то, о чем я говорю, оно важно всегда, оно важно и сейчас тоже. Что же все-таки меняется? И вот они говорила о том, что, конечно, мы модифицируем курс, и если мы говорим про обратную связь, то есть основа, которая не меняется, мы много будем говорить о психологических, в том числе, особенностях, как надо организовать обратную связь, чтобы человек захотел вообще ее дать, чтобы он захотел ее дать в том формате, в котором, в принципе, можете использовать ее. Но меняются сейчас... Первый способ организации сбора обратной связи. А, нельзя не сказать, что, конечно же, растет конкуренция за время а, наших, а, нашей аудитории. И теперь, если раньше, там, 10 лет назад, получив опрос, а, сотрудница у «Опрос», меня спрашивают, здорово, да, конечно же, я все отложу и сейчас отвечу на ваши вопросы, то сейчас… Если тем более обратная связь у вас распространена, много каналов, то человек, в общем-то, может подумать, что ему сделать, там статью почитать вашу же, да, или ответить на ваши вопросы. Вот. И здесь, конечно, тоже есть такие подводные камни, о которых мы поговорим на курсе, как организовать обратную связь, чтобы, в принципе, люди участвовали в них. Ну и, конечно же, растет запрос на скорость сейчас. Вообще мы ускоряемся, и сотрудники не готовы ждать долго-долго, чтобы понять, получили их обратную связь, какая будет реакция. Также и нам нужна обратная связь довольно быстро. Итак, что нам дает обратная связь? То есть я говорю о том, что она и сейчас актуальна, она будет актуальна на самом деле всегда. Вопрос только, как мы будем с вами ее организовывать. И да, я могу перечислить, для принятия решений, для корректировки решений, все, мы уже приняли решение, но по обратной связи поняли, что может быть что-то мы все-таки не учли, и часто такое бывает. Вот часто как раз именно второй пункт срабатывает, а не первый. То есть мы не спрашиваем заранее. Мы сначала сделаем, а потом уже спрашиваем, ну как вам? Вот. И тут понимаем, что может быть не совсем хорошо наступать корректировка решений. Третий пункт очень важный, и мы говорим на школе внутренних коммуникаторов о нем а, прям вот а, подробно. Это контроль своей информации. А что это такое? Мы с вами внутренние коммуникаторы. Мы, возможно же, опытные и о многих наших а, а, событиях. Мы э, уже информировали наш персонал, вовлекли, возможно, в эти изменения и так далее. По крайней мере, это наша картина мира. Мы считаем, что мы это все сделали. А потом мы с вами иногда получаем обратную связь, что половина э, сотрудников не знает о том, что происходит изменения. Они не участвуют в них и так далее. И тогда возникает вопрос, ну как же так? Мы же все сделали, мы же в печатали, напечатали, э, по радио сказали, рассылку сделали. А почему они не знают? И вот здесь вопрос. Это очень ценная обратная связь для нас для, с вами, для коммуникаторов. А верно ли мы это сделали? То есть, ну, ответ -то очевиден, что значит, не совсем верно. И здесь нужно будет копаться, почему почему люди не знают, кто знает, кто не знает, что именно усвоилось у персонала. Также в этом, в этом курсе немного мы говорим про управление слухами. И это очень а, важный канал обратной связи для нас, а, тоже для того, чтобы понять, а где точки напряженности. Мы говорим о психологических особенностях нашей аудитории, как возникают слухи, почему на почве чего, и как ими управлять, и можно ли вообще ими а, управлять. А, конечно же, для увлечения и разделения ответственности, когда мы спрашиваем, а что мы будем дальше делать, если персонал голосует за конкретные решения, дальше мы можем опираться на их а, решения, ну и поддержка а, процесса коммуникации. Сейчас я хотела бы маленький такой вот совсем эксперимент сделать а, по поводу следующего. А, кто использует ящик обратной связи, но не электронный? Пожалуйста, прямо быстро-быстро можете вот АВВ а, в чате написать, а, а что это вообще? Б, а, знаю, что это, но и не использую. И В а, использую. Ага, А, В, А, В, В есть. Ага, ага. Так, отлично. То есть у нас все буквы появились, но вообще А так, может быть, не лидирует, но достаточно. А у нас, вот, так я возвращаюсь к тому, что внутренняя обратная связь, она актуальна. Вопрос а, в том, а, что мы используем для них. Так вот, ящик обратной связи, это то, что использовали очень часто ранее. Это прям такой реальный почтовый ящик, который а, вешали прежде всего на производствах. Вот. Точнее, сейчас он даже остается на производствах. А раньше он размещался да, почти в принципе, везде. мы использовали. Плюс мы использовали еще вот, ну, красный, не красный, но вот такой телефон. Мы его оставили для того, чтобы тоже такая горячая линия, у нас было получать обратную связь. Так вот, сейчас, конечно же, это используется по минимуму. Прям вот по минимуму у нас были В, те, кто использует, Вот. И Б, те, кто знает, что это такое, но не используют пока. Я Аня, займу еще буквально две минуты. Так вот, меняются только а, каналы. Здесь я перечислила те популярные каналы, которые мы используем для сбора обратной связи. Вы видите, что их довольно много. Я их перечислять не буду, они у вас перед глазами. Но возникает вопрос, вот, кстати, работа со слухами посерединке, потому что первая, там, девятка, это то, что часто используется и это нужно использовать, работу со слухами. Часто мы прислушиваемся, но, может быть, не очень структурированно с ними работает и уходит, может быть, в прошлое это приемные часы руководителя, ящики обратной связи и телефон а, горячей линии. Так вот, а, для того, чтобы... То есть, нужно ли вообще, в принципе, вот эти каналы все использовать? Возникает вопрос, знаете, как их много. Часто их используют все, кстати. Вот. Но а, тогда возникает вопрос, а как систематизировать их работу, как а, делать так, чтобы они усиливали друг другу и не мешали друг другу. Об этом мы тоже будем говорить как раз на курсе. Это организация системы обратной связи. Так как уже 10 лет проводим этот курс и говорим про обратную связь, я перечислила те сложности, те вопросы, с которыми приходит а, к нам аудитория. Это прежде всего Канал организован, но не поступает никаких вопросов через него. Сотрудники не участвуют в вопросах, то есть, хотя бы организован, но выхлоп небольшой. Как сделать так, чтобы сотрудники участвовали? И а, иногда мы получаем информацию через опросы, которые в принципе сложно обобщить там, для отчета или для дальнейшей работы. Вроде спросили, информации у нас куча, а что с ней дальше делать, непонятно, потому что она в таком форме предоставлена вам что с ней дальше работать почти невозможно как определить критерии для оценки эффективности канала это тоже вопрос который часто очень приходит и как организовать как раз, систему обратной связи на нашем курсе мы отвечаем на все эти вопросы но они такие наверное общем-то, поверхностные и затрагиваем очень многие глубинные вопросы еще раз повторюсь что мы уходим немножко даже в психологии для того чтобы разобраться как организовать эту обратную связь, чтобы люди отвлекались, чтобы они хотели с нами говорить. Коллеги, пожалуйста, вопросы задавайте сейчас. Прям... Лена, мы не можем сейчас на вопросы, мы уже вывалили. Да, если будут вопросы к Елене, мы их ей передадим. Остальные вопросы в конце вебинара. Друзья, скачем дальше. Всем ставим лайки Лене в чате немедленно. Прям тут же ставим лайки, потому что Лена наш супер-классный спикер.